Жизнь — она интересная штука, изменяется внешне с годами, то беда входит в сердце без стука, то друзья подставные с клыками. Мы одежду по моде меняем, покупаем дороже помаду, только если чего-то не знаем, поступаем и так, как не надо. Я стою и смотрю на прохожих. Вновь меняются куртки, сапожки, и они на меня смотрят тоже и встречают людей по одежке, а меня в жизни мало волнует, сколько стоят колготки соседки, интереснее, как ветер подует, сколько листьев осыпется светки, а в одежде мой вкус не менялся, ни в деньгах, ни по модным журналам, лишь бы лучик с небес пробивался на земле стало светлого мало. Интересно меняются люди, богатеют, беднеют, умнеют, но душа одинаковой будет. Даже если виски посидеют, тот, кто зол, тот не станет добрее, тот, кто жаден, тот щедрым не будет, кто труслив, тот не станет сильнее, ведь в душе не меняются люди и вот это я главным считаю. Душам незачем лгать, притворяться я открыто ее оставляю, не умеет душа одеваться.